Здравствуйте! Вас приветствует авторская школа шляпного мастерства «Хад School. Меня зовут Анна Андриенко, я дизайнер эксклюзивных головных уборов. Давайте поговорим о шляпках, но не о простых, а о шляпках в форме таблетки. Итак, головные уборы первой леди. Этот необычный аксессуар стал популярен в 60-70-х годах прошлого столетия благодаря первой леди США Жаклин Кеннеди, которая до сих пор признает эталоном стиля, элегантности и безупречного вкуса. Она не была воплощением красоты, но эта женщина смогла преподнести себя обществу так, что за короткое время о ней стали говорить и ей стали подражать. Ее неотъемлемым аксессуаром стала именно шляпка в форме таблетки. Хотя шляпка-таблетка была придумана еще в 30-х годах, ее прообразом служил главный убор Древнего Рима. Но именно Жаклин Кеннеди, или как ее еще называли Джекки, сделала эту шляпу по-настоящему популярной. Кстати говоря, имя Джеки, присвоенное ей американским народом, она не любила. И именно она вела в моду шляпку с ложбинкой. Почему Жаклин Кеннеди отдавала предпочтение именно шляпкам-таблеткам, которые носила на затылке? Одна из версий, что в присутствии высокопоставленных персон, на которых одета шляпа, подчиненные тоже должны быть в головном уборе. Чтобы не смущать граждан с непокрытой головой, жена президента надевала именно незаметную шляпку. По другой версии, Жаклин не была красавицей. У нее было непропорциональное тело, квадратное лицо с широко расставленными глазами, крупные ступни и кисти. Но эта женщина смогла подобрать себе такой стиль одежды, что все ее недостатки во внешности стали ее преимуществом и уникальностью. В этом ей, безусловно, помогли не только правильно подобранный стиль в одежде, но и большую роль сыграли грамотно подобранные аксессуары, где шляпка-таблетка играла не последнюю роль. Шляпка этой модели из шерсти слоновой кости была на первой леди США в день инаугурации 35-го президента. Такая же шляпка дополняла печально известный костюм от Шанель первой леди в день убийства ее мужа. В наше время этот аксессуар популярен у невест, особенно если свадьба в стиле ретро. Ведь шляпка в форме таблетки, да еще и с фуалью придает образу невесты загадочность и шарм. Но не только невесты направляют свой взор на эту шляпку, также она очень подойдет для светского выхода или похода в театр. Ведь эта шляпка придает лицу выразительность и женственность, и именно она ассоциируется со стилем настоящей леди. И благодаря именно Жаклин эта шляпа стала эталоном высшего общества, украшая головы таких особ британской королевской семьи, как принцесса Диана, Кейт Миддлтон и Меган Маркл. С вами была Анна Андриенко. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и будьте в курсе новостей шляпной индустрии.